Привет всем! В сегодняшнем видеоуроке мы будем создавать значок для канала YouTube. Что такое значок? Значок у нас является превью для видео, загружаемого на YouTube. Вот эти вот желтые картинки в моем случае. Они позволяют выделяться вашему видео на поиске, на общем поиске в YouTube, если у вас есть свой канал, и позволит вам заработать дополнительные деньги, если вы фрилансер и работаете как дизайнер. Сколько можно заработать на них, это уже зависит от вашего профессионализма. Средняя стоимость будет около 500, от 500 до 1500 рублей за вот значок, за шаблонный значок для видео. Еще больше можно заработать, если вы будете предлагать совместно с шапкой, с оформлением шапки для YouTube. Об этом я в видео также записывал, здесь вот я приложу где-нибудь ссылочку. Вы можете перейти и посмотреть, как создается шапка для канала. Какие основные критерии есть для значка? Первое, это должен хорошо читаться текст. Он должен быть контрастным, ярким, чтобы было хорошо его заметно. И он должен хорошо и быстро редактироваться. То есть является шаблонным вариантом. Давайте перейдем в программу Photoshop. Я покажу, какой значок буду я создавать. Сегодня мы будем создавать вот такой вот значок. Это нереальный заказ, я его просто выдумал. Он будет являться у нас значком для канала по путешествиям. состоит у нас из нескольких слоев. Кнопки вот вот цветной плашки с текстом и самой картинки, которую можно легко изменять. То есть, если мы вот эту картинку удалим, у нас остается пространство вот здесь вот в круге под глобусом, куда можно вставлять любую картинку. Сейчас покажу как пример. Допустим если у человека изменилось видео, он хочет поставить уже другую картинку, он может просто взять свою фотографию, ставить вот сюда вот, нажать Ctrl-Alt-G, и все у нас фотография легко меняется подстраиваться под этот круг давайте создадим новый документ я покажу где я его создавал файл создать размеры 1280 на 720 пикселей они обязательны это правило youtube конечный файл должен весить не более 2 мегабайт Создали новый документ, далее создадим белую подложку. Ну, в моем случае белая, ваша может быть другая. Размер ее также 1280 на 720 пикселей. Ctrl-T, чтобы видна была граница и подгоним ее по центру. Далее поставим сюда фотографии, которая будет у нас основой для нашего шаблона, то есть карта. Она у нас не изменяется. В принципе ее можно изменить, но смысла нет, так будет теряться в фильме стиль. У меня уже они заготовлены. Растягиваем ее. ее непрозрачность чтобы она не сильно мешала примерно на 30 35 процентов далее перестать перетащим стать изображение глобус, который будет у нас на фоне то есть вот вот за за фотографии Удалим белый фон сзади, возьмем инструмент волшебная палочка, допуск где-то на 5 пикселей и нажимаем Delete. Смарт-объект не кивится, ага, у нас как смарт-объект перетащился, нужно ее растрировать, правой кнопкой растрировать слой. Еще раз, Ctrl-D снимаем выделение, немножко Ctrl-T увеличим наш глобус. Готово. Теперь поверх глобуса создадим форму, которая будет являться подложкой для фотографии. Выбираем инструмент Ellipse. Заливку возьму такую вот зеленую, это в принципе не так важно. Зажимаем клавишу Shift, чтобы у нас происходило равномерное увеличение без искажений. И растягиваем. Ctrl-T немножко подгоним под размер белую вводку можно оставить, но я удумал, она тут не нужна у нас далее нужно выровнять наш, нашу подложку под глобус примерно вот так вот подойдет что делаем дальше? Дальше мы поставим вот такую вот нашу плашку для текста. Для этого выбираем инструмент прямоугольник с округленными пламя. Цвет возьмем немножко другой, чтобы у нас смещался потемнее. Так, надо создать новый слой для начала. Радиус 90 пикселей. Обводку берем и растягиваем. Тут можно растянуть за края, тут в принципе не видно будет. Далее нажимаем Ctrl-T, правой клавишей мыши выбираем наклон. Удерживаем SHIFT, наклоняем в одну сторону, придаем ему форму. Ctrl-T чуть-чуть пошире сделаем Так, сравним Так вот Давайте чуть посветлее ее сделаем И теперь нам нужно будет сделать эффект тени сзади как здесь вот для этого дублируем слой Ctrl g и нижний слой нажимаем где выбираем его делаем его потемнее и с помощью стрелок влево перетаскиваем его сдвигаем немножко влево вот так вот Теперь напишем на ней наш текст, создаем новый слой. Путешествие поболеем. Ctrl-A. Увеличим наш размер текста. Шрифт у меня выбран Миллер. Самый жирный. Так, текст написали, плашку надо чуть увеличить у нас по длине и по ширине, ок, okay. немножко приподнимем и добавим нашу кнопку, давайте все выделим, ctrl-g, создадим папку, плашка, чтобы у нас не было мусора в слоях. Здесь будет папку фотография. И создадим снизу кнопку Смотреть видео. Выбираем инструмент также прямоугольник с округленными углами. Цвет такой вот лиловый. Радио 90 пикселей. И удерживая левой клавиши мыши, растягиваем. Выбираем инструмент текст, новый слой, пишем смотреть видео, отцентрируем с помощью панели, управляем панели, наш текст. Так, у нас тут будет еще икон. немножко влево. Текст перетащим также влево и сюда поставим иконку Play. Уменьшим. Сделаем заливку белым цветом. Параметр наложения, наложения цвета и убираем белый цвет, так немножко далековато получилось, Ctrl T немножко сместим, вот так вот подойдет, выделяем слои, создаем папку смотреть видео. кнопку влево, вправо. И плашку, наверное, чуть меньше, все-таки по ширине. далее я покажу как вставлять фотографию в наш макет открываем папку фотографии берем нашу фотку любую перетаскиваем на наш слой растягиваем ее и нужно чтобы фотография находилась поверх слоя с нашим кругом зеленым выбираем этот слой нажимаем Ctrl-Alt-G мы создали вокруг маску слоя. Теперь все, что находится за нашим зеленым кругом, у нас не видно. И здесь уже можете как хотите крутить вертеть вашу фотографию. Далее просто сохраняете ваш макет на компьютер. Файл сохранить как? Выбираете место, куда будете сохранять. Окей, окей. Готово. В данном случае это нереальный заказ, поэтому я приложу PSD этого шаблона к этому видео. Ссылка будет в описании на скачивание. Шрифты, к этим я также приложу к этому видео. Вы можете пользоваться в ваших проектах. Либо еще раз посмотреть, как создана здесь структура у меня. Если вы, допустим, создали и отредактировали ваш шаблон, вы просто сохраняете ее потом как картинку уже jpeg -овскую. то есть шаблон у вас остается в psd для редактирования а для каждого видео вы создаете уже картинку затем когда вы загружаете видео на youtube нажимаете добавить видео допустим вы выбираете любое свое видео Пу -пу -пу, пусть будет это и при загрузке вашего видео вот здесь появится иконка вот свой значок вы просто выбираете ее на компьютере вот я сейчас вид найду конечно вот она и добавляете ее вот сюда вот все дальше она прогружается и автоматически подставится как превью На этом видео урок окончен, подписывайтесь на мой канал, нажимайте здесь под видео кнопку подписаться, ставьте лайки и в описании будет ссылка на мой блог ВКонтакте. Также вступайте в мой паблик, здесь я публикую различные статьи и уроки по веб-дизайну и фрилансу. На этом видео урок окончен, всем пока.